Ну, вот, сегодняшняя работа обещает быть удивительной, ну, особенной, потому что это будет сказка. Вот такой алгоритм, если получится удачно, поскольку это вот, приключение неизведанное, я делаю впервые, специально не тренировавшись, чтобы было все вот как оно есть, и если получится удачно, а то его можно будет даже использовать как отдельный алгоритм для проработки своих эмоций, блоков, каких-то запрятанных в прошлом, да, родом из детства. Вот. А эта работа специально сделана для, для свадхистана чакры, для того, чтобы проработать эмоции на, лепестке, на, на лепестках вертикаль род э, дети детищи если в прошлой работе у меня был род, э, мой род, мои корни, работа, где прорабатывались, искали силу и защиту для себя. А в сегодняшней практике моя задача сделать некую такую диагностику взаимоотношений с родом. Если есть ситуация, которая заставляла меня чувствовать неудовлетворение, неудовольствие от общения, а, возможно, и были какие-то травматические даже ситуации, травмировали мою психику, да, детскую. Добраться до этих ситуаций не так-то просто. Мозг тщательно маскирует. Почему я и несколько дней вот не могла продвинуться? Я искала какой-то способ вот проникнуть туда, где все зашпаклевано тщательно, вот завуалировано. И такое может скрываться в корнях уходящих в прошлое, да? И вот э, когда в прошлом, например, детские травмы возникали, и умный мозг фиксировал их, формируя в маленькие программки, которые со временем росли и превращались в большие программы, и очень бережно прятал в тайном местечке, куда просто так не попадешь, если не знаешь секрета как попасть на эту тропу подсознание, Но ну, я-то знаю секрет, и вы тоже уже знаете. Этот секрет на самом деле уже не секрет. Это сила нашего намерения сформировать подходящее волшебное пространство, собственное энергетическое пространство, энергетическое поле. Вот у меня сейчас уже здесь есть я бродила мыслями по, по, по пространству этому, да, мой лист, мое пространство, высвеченное прожектором, где будет разворачиваться вот эта сказка, события сегодняшней работы. И вот на моем листе уже есть всякие разные мысли, размышлялки, с чего я начинала, вот такая вот себе, такой пролог нашей сказки. И я сейчас хочу провести еще дополнительно несколько линий поля, для того, чтобы все вот эти мысли, эти линии поля держали в ресурсном состоянии. И я чувствовала себя увереннее. И я начинаю. Вот первая линия поля. Пусть будет это намерение, намерение снова попасть туда, где растет мое древо рода. еще одну линию поля возьму например ну, не например, а я целенаправленно я беру линию поля с намерением я, я обращаюсь к своему высшему я с намерением о сотворчестве в этом путешествии квесте вести поддерживай, вдохновляй меня и наполняй энергией созидания еще линию поля. Сейчас я обращаюсь к Высшему Разуму. Помогать в этой работе и сделать ее максимально полезной. И самым-самым лучшим, и самым экологичным для меня и для пространства образом. Вот теперь мне достаточно и да будет так. И вот. И вот. И что дальше? И вот, дальше, я, здесь вот мое энергетическое пространство, с которым я продолжаю сонастраиваться. Вот. Я, делая сопряжение, мысленно закрываю глаза и представляю себе, что я стою под моим деревом, или сижу, да, лучше сижу. И вот мысленно я облокачиваюсь спиной к стволу, переходящему в корни. Я чувствую себя спокойно и хорошо, хорошо. Делаю глубокий выдох, может быть даже еще раз, вдох и выдох и продолжаю размышлять нейролиниями, нейролиниями, сопряжениями, которые переплетаются больше и больше а я дальше и дальше погружаюсь в свои размышления понимаю и понимаю что все негативные все неприятные моменты общения в прошлом даже если это и было минуту тому назад даже, или вчера, а не в далеком детстве. Это прошлое. И это уже в корнях, которые дают питание для ума и формируют действия, и формируют мои намерения, мысли. Ну, собственно говоря, тем самым закладывая завтрашний день, трансформируя мое пространство и формируя завтрашний мой день, мое будущее. И вот я не сдвинулась ни на миг от моего энергетического пространства. Я все еще здесь плаваю. Вот оно, мое энергетическое, мое пространство. И я все еще сижу под деревом. Вот. Мой взгляд опускается вниз. Я... Вот... Вниз к корням. И я у своих ног вижу сундучок. А он плотно закрыт. Сундучок. Это квадрат. Это квадр... Сундук-квадрат, архетип. Этот сундучок, там мои закрытые, закрыты мои удовольствия. Мои удовольствия. А замок повесил мозг. От памяти. Он создал разные программы неудовольствий в виде комплексов и благополучно работает в автономном режиме, подбрасывая для своего питания всякие аналогичные ситуации в жизни, вызывающие наше неудовольствие, неудовлетворение. Вот уже у меня этот сундучок обозначен. И я напоминаю себе, что квадрат – это архетип. В зависимости от нашей задачи, от темы, он может либо быть ограничением, либо базой, либо стабильностью. Вот. И на этот сундучок замок повесил мозг. Вскрыв от памяти. Я не вижу этого замка. Он создал разные программы. И замочек этот спрятал. Как мне его открыть? Как мне его открыть? Мне нужен ключик. Но я же в сказке, мое воображение рисует ключ. И в моей работе пусть будет ключ, нейролиния, намерение. И я высказываю намерение открыть сундук. Я провожу нейролинию, нейрографическую линию намерения. Я высказываю мое намерение открыть сундук. вот начинают мелькать эпизоды из жизни. Пытаюсь сейчас вспоминать всякие разные эпизоды, которые могли бы связаны быть с моим неудовольствием. Словно пленка фильма про мою жизнь в ускоренном темпе отматывается назад. Вот пытаюсь понять, поймать. Я уже пробовала просто так. Теперь с нейрографикой пробую. тот момент, когда впервые почувствовала неудовольствие от общения с моим родом. Когда же это было? Когда обижали ли меня? Или не было такого? Я не помню. Не помню. Не могу вспомнить. которые воспоминания убегают. Как зайцы бегают в при скачут, не давая возможности уловить. Вроде вроде заставляли против воли что-то делать. Когда это было впервые? Вот, мысли по кругу. Круг, заяц. Круг, заяц. Круг, заяц. Рисую круг. Раз мысль пришла, круг. Заяц. Это же сказка помните сказку про сундук в котором заяц в котором утка в котором яйцо в котором что-то там жизнь или смерть вот заяц круг Я, кстати это второй архетип в данном случае ограничить что это Жаль, неуважение, любовь, неприязнь, презрение, игнор. Я перечисляю все вот эти эмоции, которые связаны с, со Сватхистаной. Вот эти эмоции негативные, которые могут блокировать игнор или еще что-то. Вспоминайте вы, я вспоминаю. Вспоминайте, что вызывало ощущение неудовольствия, нежелание общаться. И снова нужен ключ снова снова нейролинию намерения Я сейчас прямо сейчас провожу нейролинию Это намерение мое я запрашиваю у своего бессознательного разума осознанность погружаясь в воспоминания. А моя рука продолжает прокладывать тропы вот к этому подсознанию. Уже столько линий, пересечений, сопряжений. Когда же вы мне подскажете? Когда вы мне что-то подскажете уже? О, я вспомнила один эпизод, когда меня заставляли петь. Да? Вот это, то, что я... Может быть, за, за него зацепиться. Заставляли петь, читать стихи перед родственниками, ну, когда собирались на праздники. Я в каком-то из практик уже говорила об этом. А я не хотела. Заставляли. Вот заставляли. Выношу на поля. Заставляли. Номер один. Заставляли. А я ведь очень любила петь и танцевать. И стихи любила читать. С выражением. Это было в детстве, в садике, где, ну, где вместе со всеми было это делать легко, весело. И вот я сейчас представляю себя, вижу себя вот этого вот маленького, маленького ребенка, внутреннего ребенка, который любит петь, танцевать. А здесь... Противосто... противопоставление, ожидают, ожидают от меня, заставляют и ожидают, чтобы оценить. Оценочность. Может быть, тоже вынести на поля. Вынесу-ка я. Два. Оценочность. Оценочность. А также вот, вот еще. Какая-то мимолетная фраза, какая-то мимолетная фраза, а ну-ка, ну-ка покажи, как ты умеешь. А мы посмотрим, как это у тебя получается. Понравится нам или не понравится? Вот что-то такое, я не помню кто и от кого, вот что-то кто-то такое меркнуло. О, а вот еще один стоп кадр просто, школа, первый класс, первомай, мама мне сделала огромный красивый цветок на демонстрацию. Ой, какой он красивый. Это я сейчас вспоминаю, я понимаю, что он красивый. Он не бумажный, а он такой тряпичный на каркасе. Она прям натянула каркас марлю или что-то такое раскрашенный. Он красивый, он полупрозрачный, и он держит эти лепестки, они держатся. Вот прям красиво. И вот этот цветок... И я понимаю, что никого, ни у кого такого не будет. И тут я понимаю, и, и, и тут я.. И у меня такое чувство стыда, мне стыдно нести его. У всех нормальные, как у всех, а у меня не такой, как у не такой, как у них. И я не хочу. Я не хочу, мне стыдно, потом стеснение. Номер три. Стыд, стеснение, стыд стеснение на поля и я вот в этот же вечер разбиваю себе коленку причем так ее разбиваю что нужно накладывать швы кровищи и всего это я с младшими братом и сестрой бегали мы прыгали бегали и я зацепилась за огромный крюк, которым открывали вот эти вот выдвижные шкафчики. И там он такой вот острый, опасный был. Такой какой-то вот с острыми углами. И я прыгала с одного места на другое, с дивана в кресло, в догонялки играли. Я прямо вижу эту картину. И я коленкой бабах. И все, демонстрация это отменяется. Смотрите, мозг успешно выполнил задачу. Я спасена от стыда. Обалдеть. А вот, вот еще стоп-кадр. Школа. Мама мне сшила очень красивый костюм лебедя с крыльями и настоящими перьями. Ой, сколько же мне лет? Лет первый или второй класс? Вот что-то такое. Мой костюм самый лучший. Мне хотят дать приз, но я должна защитить свой этот костюм исполнить что-то под елкой. Мама уговаривает, а все ждут, и я стою и молчу. И от этого чувствую стыд. И опять этот стыд мне не нужен приз, вот у меня такое чувство, что я не хочу уже ничего, и костюм мне уже не нужен, если меня заставляют перед всеми выступать. А вдруг... Я словно в мозг свой попала в детский. А вдруг я расскажу стихотворение, а все скажут, костюм хороший, а ты не смогла его защитить, ты плохо читаешь стихи. Вот она программа, вот она программа, которая стала комплексом. Критика, боязнь критики. Будут критиковать, Не настолько хороша. Оценочность, стыд, критика. Иди сюда номером 4. Критика. Критика, боязнь критики. Выношу на поля. А что в этом плохого, если мама хочет нарядить свою девочку и старается ей привить красоту и любовь к творчеству? Это разве плохо? Ничего плохого же. Просто тогда, возможно, мне, мне бы помог вопрос. А почему не хочешь? И поговорить. Мы же мало знаем о том, что в голове у нас, у наших самых близких и самых любимых, в детстве или не в детстве вообще, пока не спросим, ну да или нет? А ведь это было заложено в нашей культуре воспитывать на запретах, критике и сравнении, кого-то ставя в пример. А, если, а есть ведь другие культуры, где воспитывают на похвале и признании даже самых маленьких побед, вот самых-самых. Вот, а если их нет, то все равно говорят, ты у меня самый лучший, ты у меня самый умный, красивый, талантливый, вообще другого такого нет. И я понимаю, что вот в этих своих воспоминаниях, вот сейчас я понимаю, что я нашла что-то важное, что-то важное, отловила вот этих зайцев, которые трусливо бегали, вот, ускользали от меня. От неприятных воспоминаний, вот по кругу, без выхода. Без выхода. И я, вот я их вынесла на поля, пронумеровала, И вот здесь я, наверное, сделаю паузу. Это все переосмыслить, соединить, сделать все сопряжения, чтобы не создавать для мозга хаос, прежде чем двигаться дальше, дальше вглубь. Вот туда, проникая все глубже и глубже в этот сундучок, вот как бы. Разматывая клубочек, о котором я говорила в анонсе, вот который, в котором узелочки, разматывая, разматывая, узелочек за узелочком, и приближаясь к самому центру, то есть вот к тому, вот этому моменту первопричины, когда это произошло впервые, и возможно понимая, почему это произошло, или что, ну, не знаю пока что, пока я делаю паузу, ухожу на паузу, и увидимся уже в следующей части.